Так, прямо перед нами самая последняя штурмовая винтовка из легендарной ветки поставщиков. Давайте глянем, сколько раз я пробежал припить профи, чтобы ее открыть. Причем играл я только на счастливых часах. На самом деле это чуть меньше 20 проходов, при условии, что мы и сливались часто специально, чтобы не тратить время на богомол, но забирали при этом полный опыт. Но это не самое интересное. Да прямо сейчас вы могли наблюдать действие того самого 400% ускорителя поставок с помощью которого мне удалось открыть абсолютно все снаряжение буквально за три игры. Циферку 5 видно плохо, но она есть, это 216 тысяч. Да и вместо вот этой цифры отображался персональный буст с левой стороны. Выглядит это просто невероятно, но это еще не все, потому что чуть ранее я решил взять себе Крис Супер кастом на один денек буквально и посмотреть. Сколько всего опыта поставщиков я смогу собрать вот с такой вот випочкой без 400% ускорения, собрав все первые победы в быстрой игре. Но это только начало, потому что потом я куплю тот самый адский супер буст ускорителя. И попробую поиграть с ним. Но пока что захваты и командный бой я уже отыграл. Черт, опять что идет не по плану. Как и предполагалось, Крис просто невероятно дамажит. За подрыв у нас 3215. И вот еще что. Более неудачные попытки разминировать план. Я еще не видел. Это было на резиденции, где мне удалось забрать чуть менее 3000. И вы знаете, если сложить все 9 наград со всех режимов, у меня получилась сумма в 29200 опыта поставщиков. Это супер вип-ускоритель плюс обычная випка и плюс еще дополнительные 15%. А теперь прикиньте, если все это нацепить на нашего подопытного 0.2... Закупить, конечно, на один день, потому что больше не нужно И плюс к этому дополнить супер-мега-випускорителем на 400% Кстати, открываю оборудование. Смотрите, как мало пока что открыто Но что будет дальше? Так, у нас на новичках доступно только три режима Выбираем мясорубку, погнали 20 тысяч Открылись у нас при этом практически все обычные модули Даже немножко редких Следом за этим командный бой и еще одна победа 16150. При этом открывается уже половина редких модулей. Далее идет победа на Блице 19000. И следом выживание, где я получаю самое большое количество опыта поставщиков. Это 29000. Это как раз та сумма, которую я получил за все первые победы на ветеранах. Охренеть можно. Пиши что-нибудь в комментарии и переходи на следующий ролик справа. Пока-пока.